Что-то у Тимаса там клюнула во давай Тимасик опа опа фрикцион фрикцион даже срабатывает, нифига себе блин что-то мне кажется подлечь наверное или что как ты думаешь что-то ну не никак может никак. же плотва такая быть я его тянуть просто не могу Поцарь, пап надо О, подлечь подлечь Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Тихо, тихо, Тимас, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Заводи. О, есть. Дома. Дома. Опа, дома, дома, дома. Дома, дома, Родичка, дома. Ты, ты, ты Давай, пятюренку. Молодец, Тимас. Вот Вон он такой. Почти еще можно считать. Нет, это еще подлещик. Ну почти. Ну это подлещик. Ну. Щетка. Я думал, это карта, это брудельщик Молодец, ну как ощущения? Да блин, он, он не тянется Я сначала думала, что это какая-нибудь За корягу зацепился Этот. Ну ништяк, да? Ну я начал тянуть, он, он сильно бит вот оснастка, оснастка. Асимметричная петля вот, вот. С, по, с этим 50, С фидерганом 50 граммовая это, кормушка Кормушка, нож. да Ощущения были классные